Приветствую, друзья, с Лос-Анджелеса. Передаем передачу ⁇ Оздоровление и исцеление натуральными методами ⁇ Секретный бонус о том, что можно заменить в ответ на ортодоксальную медицину. Это таблеточная или же химическая медицина, которую вы еще... Никогда за сто лет никого не вылечила, а только залечила. Так вот, позвольте мне, как ученику и последователю Александра Залманова, академик, который трижды кончил в Мединститут золотую медалью, работал 26 лет со всеми знаменитостями ученых по всем специальностям. Вот такой человек сказал что если вы восстановите кровь правильно физиологический состав который э, будет нормальным то в крови текут все лекарственные вещества то есть как бы сказать вся аптека мира которая дает возможность организму восстановиться самостоятельно то есть наш организм и мудрость этого тела, который создал всемогущий Бог, наделил такими защитными факторами, один из которого это кровь. Она зависит от очень многих факторов, особенно от экологии, в котором мы находимся. И извините, как сказал профессор Бернад Дженсон, после 40 лет подтвердил это профессор заиграет. Так вот, после 40 лет, особенно в цивилизованных городах, вот в больших городах, у человека не кровь, а как бы помойная яма гнойная, которая производит различные вирусы, бактерии, паразитов, от которых идут все болезни. Так вот, Александр Залманов так сказал, кровь это целебнейший источник всех заболеваний. И начало всех заболеваний тоже кровь. И второе, нужно прогревать печень для того, чтобы оздоравливать и очищать кровь. Потому что кровь очищается исключительно через печень, почки. Еще через кожу. Так вот он сказал, если вы не будете прогревать печень, никогда не избавитесь ни от одной болезни. Вот как вы умываете руки, вы умываете лицо свое, вот так же привыкайте обогревать свою печень. Так вот так это важно, значит, обогревать печень каждый день хотя бы 30 минут. Еще лучше, три раза в день, еще лучше, целый день, но если нет, естественно, нет возможности, хотя бы полчаса каждый день. Человек пришел усталый, ему хочется как бы отдохнуть и набраться энергии, сил. Так вот, доктор Залманов так утверждал, поставьте две грелки, одну на печень, а другую к ногам. Итак, секрет заключается в том, почему так важно обогревать печь? Да потому что при наших условиях жизни современного цивилизованного человека... Три части крови застаиваются в печени, в селезенке и в больших сосудах брюшной полости. А застой этих органов ведет к застою других органов. И общая скорость крови замедляется, кровь наводняется большим количеством ядом, гноем, шлаками, нечистотой. И продуктами обмена. Вот для того, чтобы усилить вот э, выделение этих токсинов и ядов, нужно обогревать печень. Из 100 врачей, которые я допросил, где находится печень, покажите точные границы. Из 100 человек, если три показала правильно, это хорошо. И то не граница, они кулаком вот так тычут, вот. На самом деле, значит, печень находится справа. Вот видите, да, где печень. А вот эти ребра. И вот эти ребра, вот где кончается ребра, там кончается печень. Где у мужчины начинается сосок, это верхняя граница. А где под, средняя подмышечная, это правая граница. И вот эта вот часть, вот, видите, солнечное сплетение, это левая граница. Вот видите, какая печень. Сейчас, одной рукой я показываю. Вот она. Ясно, да? Так вот, я надеюсь, что вы не будете ставить ниже печени, потому что все ставят ниже печени, включая медработников. Знают только ультразантехнологи, то есть те, которые делают анализы на ультразан. Так вот, я хотел сказать, что когда вы ставите грелку на печень, три четвёртой крови выходит. Хорошая кровь артериальная приходит. И сразу увеличивается, улучшается 150 функций биохимических реакций. Где вы найдете такое лекарство? В аптеках. И если по всему миру хоть одна таблетка, или какие-то таблетки, которые в миллионном количестве выпускаются, которые сделают такую работу. Когда хорошая кровь приливается, вот, улучшается все системы функций. Печень контролирует кровь, печень контролирует 150 различных функций. Как не обратить внимание? И если врачи не говорят об этом, то практически они никогда не восстановят здоровье человека. И если бы мы жили на дикой природе, как это было еще 100-150 лет тому назад, двигались, были сельскохозяйственные работники, не надо было этого делать. А сейчас мы превратились в конторских работников, потому что платят хорошо за сидящую работу, не за физическую работу. Поэтому, друзья, учтите, это большой фактор, который проливает свет на том, на искусство и науку исцеления натуральными методами. Если какие-то вопросы, если какие-то непонятности, когда я консультирую, я несколько раз показываю печень, потом заставляю показывать другим, и это уходит у меня где-то 5-10 минут для того, чтобы они наконец. Поставили свою ладонь, правильно, на печи, А у женщины она под грудью находится. Одним словом, вот этот секретный бонус, который я вам сейчас говорю, это так важно, друзья, что ну, практически без этого секрета вам тяжело будет восстановить свое здоровье. Удачи вам, счастья и здоровья.